Народ, всем привет! Это третья часть без доната FIFA 23 у нас заготовлено 20 наборов награды за Division Rivals, паки 81+. Также есть очень сочный пак, набор игроков сборных World Cup 85+. Содержит одного редкого игрока с общим 85 и выше из Аргентины, Хорватии, Франции или Марокко. Но перед началом я хочу попросить вас подписаться на мой канал. Прошлое видео с экспериментами за Wimbledon уже набрал практически 400 просмотров. Это для меня какой-то... Нереальный шок. Я не ожидал, что оно так залетит. Ну а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Но мы стартуем, если будет какие-нибудь интересные паки, то я обязательно их вставлю. Говно, залупа, пенис, хер золотой премиум набор 26. Но за визиты волкаута уже хоть когда-нибудь, это Эрлинг Холланд, между прочим. 88. Наныл, блять, на волкаута. Так, ну и напоследочек у нас остался один набор. Набор игроков сборных World Cup 85+. Содержит одного редкого золотого игрока с общим рейтингом 85 и выше из Аргентины, Хорватии, Франции или Марокко. Так, насколько мне известно, золотых Марокко выше 85 5, есть только Хакими 85 вроде бы Если он не 84 Кстати В Хорватии это Естественно Модрич, который нахуй мне не всрался От Аргентина И Франции Тут может быть что-то интересное Ну давайте вскрывать Так, видимо уезжаем мы вправо Это Аргентина, это ЛЗ Это Акуния 85 Всем спасибо за открытие паков так, а тем временем, чтобы разбавить еще как-нибудь контент, собрал я пик ассорти компании World Cup. Может быть что-то здесь нам выпадет, давайте сразу его уже вскрываем. Так, Альфонса Дэвис или Гвардиоль, вот это очень интересно, надо чекнуть кто сколько стоит, сейчас я футбин открою. Так, данный Альфонсо Дэвис стоит 275 тысяч, а Гвардиоль а Гвардиоль стоит всего лишь 35, 000. то есть по сути захотеть Гвардиоля его можно купить, а вот Альфонсо Дэвис за 275 тысяч я его беру. Решил я поставить Дэвиса на левого защитника, очень хорошие статы, решил я его поставить вместо Минди, и кстати по поводу игрока, которого я забрал за свапы в World Cup, это Андрей Крамарич за вроде бы Пять или шесть жетонов я его забрал. Но статистика у него 8 матчей, 8 голов, 7 ассистов. Ну и давайте протестируем нашего Альфонса Дэвиса. Ну и я тем временем пробился в отборы Фуд Чемпионс. Можно будет пару матчей сейчас сыграть на запись. Так, ну и тем временем первый соперник наш уже найден. Так, Роналду, Гриллиш, Месси, Кёйт, Эриксон, Брюйне. Эриксон в атаку, мистер С, мистер С, мистер Месси, мистер Месси на Рума хорошо, здесь угловой нет, это желтая карточка и что это? Это угловой, да, отложенный фол был. Подачка на мистера Си. мистер С, мистер С попадает по перекладине, очень опасно, очень хорошо соперник в защитке отыгрывает. Гнабри, забивай! Хорошо, 1-0. Эриксон. Эриксон, поехали на мой языке, на головой мой язык. Хорошо, 2-0. Гнабри. Гнабри, вот такую. Вижу. Люмберг. С подачкой сюда. Гнабри! Ой, как хорошо переводят на вас. Эриксон отсюда! Хайок! Хайо, айо, Эриксон Это что за шальная дурочка Как там мяч полетел на колболом, круто Эриксон На Рюдигера Ой, забить, отлично Ой, Крамарич как убрал Крамарич как убрал, Андрюшка, хорошо, 5-0 Дубль оформляет Крамарич Говорю, очень крутая карточка Вряд ли ее много кто собрал, но те, кто собрал, возможно, они не пожалели, но, по крайней мере, я не пожалел точно. Так, перед началом второго матча статистика. Крама дубль, дубль, гол плюс пас, Эриксон гол плюс 2, Гнабри забил гол и стал лучшим игроком встречи. Второй соперник найден. Выбираем мою красивенькую беленькую формочку и смотрим на состав соперника. Вандейк Варан, Кройф, Кевилл. Ренато Санчеш, Месси, Салах, Кёйт. Очень серьезная команда. Почему-то мне кажется, что в этом матче мы получим пизды. Гнабри, наш мяч, наш мяч. Блять, как тебя Вандек догоняет, я понять не могу. Подачи сюда. Люберт, отлично. Отличная Райдо на это у него информ. Еще один Крауч. Рома снова хорошо отыгрывает. Эриксон с подачкой сюда. С подачкой. ю 2-0. 2-0. Пауза соперник. А что такое? А что такое соперничек? От Керера пропустил и все? И все и ливает? Пошел ты просто. Разорвали мы тебя. Так, третий соперник найден. Краснодар против нас играет. 33 из 33. Ой. Это серьезная команда. Мбаппе... Ой, как обогнали нашего Рюдигера. Ой, блять, это больно. Это будет очень больно, да, 1-0. Раскатали. Так, поехали, Кин. Попробую, может, сразу такую типа киковную задать ему. Мой за с ударом переводит. Кто это у него на воротах, я не помню, вроде бы на вас. Кин головой. Да, Навас. На вас на воротах, и. Отбивает он этот удар. Кин, а если вот такую, снова на вас. Еще один Эриксон. Давай, итальянец наш. Есть шансы, есть. Здесь же мы видим. Здесь мы видим, блядь. Ай, Кин. Все, БП 2-0. Так, возможно, три из трех не получится у нас сделать, пока соперник полностью доминирует. Эриксон, хорошо. Давай, кин. Ну, блядь, что это за удар? Хорошо, Люмберг. Ой, Люмберг, отлично. Давай, Крамарич, хорошо, 2-1, шансы есть. Крамарич, Крамарич. На мой закинул. Мой за развернулся. Пробить. Отлично, 2-2. 2-2, 42. Давай, Керор. Ну нет, ну нет, ну нет, ну блядь, ну 3-2-45, сразу же 2 минуты прошло, сразу же соперник сравнивает, еще и празднует. Блядь. Так, шанс еще на последнюю атаку есть, Эриксон, Эриксон. Кин, Кину блядь не дали пробить, пиздец. Ебать, такой момент всрать, кого блядь, только его игроки. Кин. Тум блядь, Мбаппе 4-2, четвертым ударом блядь забивай четвертый гол. Месси, Месси, ну нет, нет, нет, нет, не надо, не надо, иди нахуй. Блять, сколько ты ударов сделал? Пять, блять! Крамарич, Крамарич, Крамарич, Эриксон! Блять, штанга. Еще один. Давай, хорошо. Пять, три. Эриксон. Мой закин. Хорошо, крамарич. Краморич, давай, 5-4, 72-ая, можно. Можно сравнять еще и выиграть. Ой, блядь, опять вот это вот... Да сука. 7-4, блядь, такой хоккейный матч, блядь. FIFA в своей красе полностью себя показывает. Все, давай, блядь, давай, восьмой гол. Ой, блядь, все настроение пропало играть. Ой, Крамарич. Решай же, решай же, хорошо, хоть 8-5, краморич. Ладно, на этом заканчивается матч. Проиграли мы третий. В итоге имеем мы пока стату 2-1 в отборах. Нормально, все шансы еще есть. Ну, наверное, я пройду оставшиеся уже за кадром, поэтому... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм. Ссылочка в описании. Всем удачи, всем до скорого.